когда город затих в неведении, когда вопросов больше, чем ответов, когда ложь и слухи безнаказанно процветают в добром городе, тогда, именно тогда наступает час рождения героя. Герои способны действовать без страха, открыто. Еплишкин Ньюс.